И у Димы Гордея очень зависает камера на новеньком Он тормозит, реально сильно тормозит. Допустим, смотрите, нажимаю камеру, нажимаю. Видите, какая задержка? Ребят, у меня тоже камера зависает. Особенно, когда телефон заблокированный. Давайте сейчас покажу вам. Смотрите, я нажимаю. она не включается. Ребят, смотрите, ни в коем случае. Ребят. Блокирован она включает но а у Димы Гордея она не включалась на разблокировано давайте покажу смотрите вот хотите портрет я вам делаю портрет портретная фото. фото. и фото обычная фотка Зачем? ребят я уже этим телефоном пользуюсь как минимум четыре дня и камера не включается только когда телефон заблокированный Плюс телефон очень залапывается, чем я расстроилась. В вот этом телефоне одна причинка, потому что вот это стекло и вот эта вся поверхность, она очень залапывается пальчиками. Видите, я ее уже залапала. Так что я решила купить чехол. Когда я вам писала текст, то телефон начал очень глючить. Сейчас я вам это покажу, я даже сняла. Смотрите, оно очень начало глючить, видите? Да, я вам писала. Это когда я пришла уже с тренировки, то он начал замекать. Видите, оно очень глючит. Ребят, но ну в целом мне этот телефон очень понравился, я им очень горжусь. Что тут стало? Посмотрите, ребята, как камера. Нам нравится. А как вам? Напишите в комментариях. И ставьте лайки, если нравится. Пишите комментарии. Ребят, ну если у вас есть свой старый 7 плюс, новый 11, 11, ребят, в принципе, вы в новом айфоне разницу 7 плюс не увидите. Ребят, если вам нравятся мои обзоры, ставьте лайки, очень много хороших комментариев. Ну и